Всем привет! Сегодня покажу вам, наверное, самые интересные и прикольные моменты с нового режима Королевская битва. Так, пацанчик увидели, надо быстренько оружие взять и потихонечку его догонять. Все-таки он безоружен, судя по всему. Знаете, здесь вот эта тема, когда бежишь за чуваком, который совершенно ничего тебе не может сделать. Это, наверное, самое интересное. Так, ну и практически в начале каждого боя происходит подобная ситуация. Так, что у нас тут? А, 12, как раз то, что нужно, так спрячем пока что, вдруг... О, вдруг он подумает, что у меня ничего нету. А вот хер тебе, он тоже хотел оружие взять. Все, проходим к нашей заветной коробочке с донатом. Вон она наверху. И, судя по всему, я тут не один. Хотел он забрать мой UMP, но обломался. Ты смотри, какой уже зажимает. Убил одного. Так, теперь вытаскиваем с него оставшиеся патроны. Ага. Все в голову хочет попасть, но патроны-то заканчиваются, и. Похоже, все, приехали. Иди сюда, дорогой. Так, как кто это у нас там бежит, даже по сторонам не смотрит. Палево, ложимся. И еще раз. Просто изи. Так, ну вот я оказался на их месте только с топором. Иди сюда. Ну-ка, что у него там? Странно, что он меня не убил. Опа, Риммингтон. Вот этой пушки я доверяю гораздо больше. Смотрите, бежит. Интересно, что он будет делать? Он меня даже не видел. И не слышит, походу. Сама беспалевность. Вон он, красавчик. Тоже покажет что без оружия. Сейчас будет финальная схватка, наверное. За пушкой бежит В угол себя загнал, пацанчик Ну-ка, давай, иди сюда Вот так вот Ну, а теперь самое интересное Пацаны остались один на один Борются за топ Сейчас посмотрим, что будет делать самый прошаренный Судя по всему, собирается залезть на крышу решили, значит, сыграть с грехом на пару, сейчас увидите, что из этого получилось. Не драпта. Так, пушку нашел. Блять. Ничего так даже с прицелом. Опа, кто это у нас там? О, давай, догоняем его, спасибо. Давай, давай, давай, давай. Это ты за ним бежишь? За призрак. О, это я, слышу. Так, а где ты? Вот он, вот я, так, идем дальше, посмотрим. Пошли. Нас вдвоем как наебнут, наверное. Так, где же... Кстати, насчет пушек, если снять модули со своего оружия, их можно перенести на другое. К примеру, вот на это. Калиматор. Вон он, вон он. дай его же не Че, он завис, что ли? нет. Патрончики. Так нам надо вместе ходить, ты заебал. Сейчас нас выебут. По Все места, где есть донат, надо прочекать по-любому. Так, здесь нету. Массберг. Так, что у нас там? Прицел можно поставить сюда? Прицел не меняется, вот что плохо. О, видишь кого-то? Не знаю. Фонарь. Резал меня. Это <свист> прикол? <резу> <меня. свист> <свист> <свист> <свист> Что у нас тут? Сними кушак, то надо. <свист> Смозбер. Да, он, по-моему, так ванжодить не будет. <свист> вот прямо, прямо, прямо с горкой. Лежит, лежит, слева, слева. Прям, лежит. Блин, я же говорил. Тихо. Так, надо айрдроп взять по-любому. А он справа, Да-да, он далеко был. Да, он справа. Все, сейчас. Сейчас самый прикол, наверное, будет. Прицела нету нормального. О боже, сука, вылезла Ч это такое вообще? Подождем. Подождем пока что здесь. Наверху. Чти. Давай, давай, давай, еще раз выгляди, еще раз выгляди. Сейчас у меня зону уже убит. Ух. Ну, все, друзья, лайк, если понравилось видео. Также подписываемся на продолжение. И, конечно, справа будет очень интересный ролик. Пока-пока.